Unity – это серьезный слайд для опытных роллеров Для его изучения нужно одеть защиту В слайд можно зайти заводя ногу или просто поставив ее Первым шагом попробуйте встать в слайд на месте Делаем шаг правой ногой через левую Скрещенные ноги фиксируем замок Верх икроножной мышцы правой ноги должен опираться в область ниже колена левой ноги Правая нога прямая, а левая согнута в колене Ноги нужно расставить как можно шире. Слайдить при этом вы будете в левую сторону. Оба ролика стоят на внешней части колес. Помните, что во время слайда нужно сильно заваливать корпус в сторону противоположного торможения. Привыкли? Пробуем на скорости. Перед слайдом приседаем, выводя левую руку вперед и разворачивая корпус вправо. Ставим правую ногу спереди перпендикулярно движению и заходим в слайд. Бедра при этом поворачиваются за плечами. Сразу же, как первая нога вошла в слайд, поворачиваем вторую. Корпус сильно наклонен вправо. Правая нога и спина должны быть поставлены в одну линию. Совет дня. Не спешите пробовать сложные трюки. Суставы и связки еще не адаптировались к таким нагрузкам.